بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القادر وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر وقبل معاذيري وحط عني الذنبى والويزر يا رؤوف آخر о, Аллах, не спасли мне в этот день благословения и благодать ночи предопределения. Прими мое раскаяние, скрой мои недостатки и грехи. О, милосердный к праведникам. Бسم الله الرحمن Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Значением трудности для утешения и облегчения может быть то же самое обещание Бога, которое Он говорит в одной суре, «Инна юсра». Сура Аша, шестой аят. То есть, поистине, с каждой трудностью приходит облегчение. В жизни могут быть испытания, которые Бог дает человеку для того, чтобы Он принес их и достиг утешения и удобства, потому что Бог не хочет трудностей для своих рабов, но хочет облегчения и для них. Как Он говорит в Коране, юриду юриду то есть хочет Аллах для нас облегчение и не хочет для нас за трудности Сура Аль-Бакара 185 аят. Потому что Бог вознаграждает людей за то, что они слабы, как творение. В Коране сказано, в Сура аль 28 аят يريد الله أن يخفف عنكم وخلغ الإنسان ضعيفا قوشت الله بردسانيامي اتمي أبليكشت فام جيزن اي ساتفاريون شلاويةك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته